И снова всем welcome! Это снова я. И на этот раз у нас небольшая покатушка небольшая по городу из токио в Сайтаму на вот синем байке. Как я вам и обещал, немного от потеплее стало. Мы сейчас проедемся, посмотрим, что да как. погнали тут у нас вот небольшой перекресток. И это 20-я трасса, значит, что я могу сказать, очень хреновая. Загруженная очень сильно, очень сильно загруженная, и постоянно здесь у них пробки, много светофоров, узкая. Не люблю я по ней ездить, конечно, но еду в Сайтаму, из Канагавы, поэтому другого варианта здесь нет. Либо объезжать далеко, либо вот только по этой трассе. Так, ладно, перестроимся. Так, на поворот кто-то идет что ли, да? Ну давай поворачиваешь тогда чё ж теперь. Подождем, пропустим. Как культурные люди. Сейчас погода классная. порядка где-то 15-20 градусов тепла. Зимняя покатушка. Да. Сейчас зима в Японии. февраля самый холодный месяц в японии это вот февраль в году примерно бывает там 5 градусов иногда плюс бывает значит 15 градусов там тоже плюс то есть ну когда как то есть зависит от зависит от циклонов и антициклонов там что там приносит сюда с океана или с моря с Сибири то холодный будет значит погода, а если с, с океана там с Гавайев, с Филиппин то значит теплый будет погода. Ну сейчас нормально. Я считаю оптимальная самая такая погодка для катушек тут, тут, и Ветра особо сильного нет и, значит, температура воздуха хорошая. Осадков нет, небо чистое. Вот, прям отлично. опасаюсь насчет звука, то что у меня микрофон сейчас практически на улице за, за пределами визора и думаю, что очень много будет шумов от ветра, вот, и я опасаюсь если будет много шумов от ветра, скорее всего я э, как-нибудь, значит, уменьшу звук силу, ну, чтобы это самое, чтобы сила ветра не была слышна, или вообще музыку какую-нибудь включу, я хрен его знаю пока так, запись идет, там норм, видно норм, надеюсь. Тут у нас вообще куда? Вверх. Не, немного вниз, да, направлена камера. Ну, это у нас оптимально. Экрана нет, посмотреть не могу, что батарейка села на экране. На пульте точнее. Но пока только так. У нас тут разветвление. Мне налево надо. Можно, в принципе, немного рассказать про зимнюю покатушку вот э, в целом, как, как вообще в Японии с, с сезоном. То есть сезон не закрывается в тех районах, где снега нет. Где снега много, а, значит, или там северные районы, естественно, закрывается, потому что э, много снега вы не проедете просто на мотоцикле там. Там реально много снега, это не то, что вот как... То есть вот весы видели, там может засыпает, значит, на Хоккайдо там, например. У них там 2-3 метра высота этого снежного покрова. И там в туннелях таких автобусы катаются. Вот, значит, вот это называется вот снег в Японии. Обычно если упадает, там за сутки метр может насыпать. Очень много. Поэтому некомфортно ездить по глубокому снегу. Особенно, если это все мокрое. Обычно это мокрое все. Снег просто мешает. И мокрый, скользкий снег это жопа вообще. Если вы на сликах или на слабой зубастой резине такой. Я-то на оффроуде еду, как бы норм Но вот, да Если у вас не не, не оффроуд, то Будет хреновенько На скутере вообще убийство кататься Да Ну, как я и говорил, значит Пробки здесь везде Так Ну, можно, конечно, был проехать, но хрен на него Вон, кстати, видно цены на бензин. Я не знаю, там видно вам, нет? Оно? А ну. Цены на бензин, да. Так, а что у нас-то, кстати? Нормально? Меня хоть нормально видно или нет? Я что-то не знаю вообще. Этот, в камеры. Или может чуть поднять там. Вот так, чутка поднять надо. Камера. Цены на бензин, пожалуйста, в йенах 136, обычный это 95, 98, 147 и дизель 121. То есть делим на 2, получаем цену в рублях. То есть 137 на 2, вот и выходит вам цена в рублях практически 70 рублей за литр. 70 рублей за литр 95, где-то... Там 75 за 98 и 60 за 10 топлива. Так, а тут что это? Чё блин, нихрена эту стрелку не видно. Вообще, это какая-то жопа какая-то. Кто такое придумал, блин? Здесь мост такой интересный. Сейчас немного закрепим. Вот Mitsubishi Motors, кстати, вот до сих пор достаточно популярные машины в Японии. Я не знаю сейчас, как они за а в Европе там популярны нет, но здесь вот очень много ездят на них. Я покажу, как выглядят радары, которые фотофиксации в Японии. Вот Если если вы не знали, как выглядят, вот сейчас вот будет впереди, прям метров 200 до него, вон там вверху висит. Это обычно две таких э, зум-камеры, то есть большие камеры и подсветка с, ну, это инфракрасные, значит, прожектора, значит, в этих встроенные рядом стоят. Вот так вот выглядят. И полоса. Обязательно вот полоска впереди на дороге должна быть. Вот сейчас увидим. Вот-вот-вот полоска. Видите? Две полосы. Короче, они фоткают прям аккурат перед полосой. То есть, если вы едете, ну, например, превышаете, видите вот камеру, а полоса еще не скоро перед вами, то вот перед полосой у вас еще есть шанс затормозить. То есть, вы там прям тормозите, кстати, вот придется старенькая такая машинка интересная. Сейчас догоним. Глянем. Вот, тормозите перед полосой. И если у вас скорость в пределах нормы до полосы, ну, то есть, когда вы пересекаете ее, то окей, все, все нормально. Но если же нет, то она вас фоткает. Вот эта техника, вот это, да, ты посмотри, чё, а! Кабриолет, да, вообще супер. Да. Это же каких годов машина-то я даже не знаю. Ну выглядят красиво, красиво. И едет даже, главное, смотри-ка, прям без проблем. То есть, то есть она она своим ходом ездит. И то есть никаких там этих не на эвакуаторе, как некоторые там, да, до, до выставок ездит. То есть вот люди заморачиваются, да. И считай. Антиквариат. Практически раритетный автомобиль, там, может, 30-х годов, я не знаю, там. Отреставрировали, сделали, он на ходу теперь. О, мотосалон BMW. Вот это да, тут, да, конечно. Столько мотоциклов, второй этаж у них там, блин, что только нет, а. Смотри, столько много. Ну а сейчас я покажу, кстати, место, где я раньше работал, но потом его как бы ну, там закрыли, все компания закрылась, там и сделали мотосалон. стороны. Сейчас вот смотрите, там байки увидите, вот. во во Изи Райдер называется. Чопперы теперь там. Вест Каст... Coast... Custom... Как он там называется? Чопперы, да? Вест Каст Кастомс назывался этот у них. Так, а мне вот надо налево сейчас да, и там, кстати, классные чопперы стоят прям офигенных таких, этих дизайнерских э -э, проектов интересно выглядит, не как вот обычные у нас э -э -э, привыкли там, да, там просто вилку удлиняют и все а там реально прям вот чопперы, они ну, собирают с, э -э, ну, сами раму делают сами, в общем, это двигатель туда ставят, ну, вот как прям вот в передаче, да, это вот было там показывали люди там сами конструировали чопперы вот так же здесь вот делают но будет время я как-нибудь туда тоже заеду интересный э, мотосалон что-то кастомная мастерская и поснимать там посмотреть что там вообще есть блин это, это вообще конечно жопа задом заезжать блин по встречке но это... охреневший совсем Ну а мы продолжаем ехать в Сайтаму, у нас еще 20 километров пути впереди, и я надеюсь, меня хорошо слышно, потому что, блин, потом звук придется э, вообще вырезать, если будет плохо слышно. Так, здесь, короче, херни какая-то, там велосипедист едет, я там не проеду, да, потому что он не даст. Ладно. Едем немного в тишине. на прямки, значит сейчас туннельчик будет, там в туннель и по туннелю, по туннелю вниз какие парковщики стоят насколько я помню, здесь туннель должен быть фиг знает, что они там встают, а, светофор угу. светофор и там пробочка небольшая. Ну, как-то так. Знаю, там аруль вообще видно, нет? Тут, наверное, крыло только чуть-чуть видно, да? Получается. Если, это если вот так сделать. Так получше, наверное, будет, да? или нет он попозже будет скоро он в пробке стоит вот видите какие пробки а вы говорите Москва, москва москва вот в токио вон пожалуйста блин. машин до хренище просто н вот здесь я люблю заправляться. Да, здесь бензин чуть подороже, может показаться. Но на самом деле там скидки очень большие. Да, то есть вот, чтобы вы представляли, к примеру, в обычный день, если вы приезжаете, там купон дают, если у вас есть, скажем, бесключевой вот такой вот по по RFID, вот такой нике если есть, вы можете получить купон еще к нему на скидку. То есть он сам дает, там, по-моему, 2 иены с литра скидку, плюс еще купон дает 3 со с, с литра скидку. всего 5 иен скидка идет с литра. А если... Ну, это примерно рубль, да? Нет, 2,5 рубля. О. А есть еще дни, скажем так, Акционные, это каждый вторник и среду, насколько я помню Там по карточке, ну то есть такая карточка там со йен всего стоит, то есть 50 рублей Вот значит по этой карточке уже идет 10 йен скидка с литра Это 5 рублей Пропустишь? Нет? с литра это очень приличная скидка, я бы сказал. Даже для Японии. Но это только на заправках, с которые селфу. Ну, то есть самообслуживание. Есть заправки самообслуживания, есть заправки обслуживания. Ну, то есть обслуживаемые. Что там -то? нет никого. Какая разница между этими заправками? Ну, в России у нас, я насколько помню, там в основном все заправки такие вроде как полусамо, полусервис там. То есть те, которые самообслуживание, то есть вы приезжаете сами, оплачивать там нет никого практически на этой заправке, она полностью автоматическая. То есть там стоят терминалы оплаты, то есть туда и деньги стоит, можно засовывать эти банкноты и, значит, и... И она выдает сдачу, и все там как бы все автоматически. Заправляется вообще оператор не требуется, ни, ни кассира, ничего. Вы просто приезжаете, заплатили, заправились, уехали. Все. А есть, которые сервис, ну как бы это, уже не самослуживание, а обычные заправки. Вот на них там стоят эти. Ну, обычно они в Токио в основном или где-то в крупных городах. И там стоят мужички, там вас значит встречают там помогают заехать или выехать если там вы на машине там специально если вы задом сдаетесь или еще как там на дорогу выезжаете вам помогает это сделать плюс там стекла протирает значит там фары все номер там туда-сюда это все это как бы уже входит в сервис то есть стоимость вот, то что уплатите Сами вас заправляют, сами там относят, то там, если вы там по карточке или по наличке, то есть самые деньги относят, приносят, то есть, как бы все, все для вас делают, как бы, но ну, чтобы вы просто сидели вообще внутри на водительском сидении и не выходили оттуда. Вот. А за такой сервис нужно платить. Ну там литр будет уже стоить где-то йен на 10 дороже, к примеру. Я так на скидку говорю. То есть, если вы на самообслуживание приезжаете, там, 140 йен, 139, то на той заправке будет там 150, 150, может быть, ну, 149, 152, ну, так где-то. Это все зависит от, как сказать, бренда, где, кто какой бренд там. Окей, okay, поехали. Поехали. Туннельчик будет, по-моему. Логи туннель. Что-то, блин, как-то вы едете, не пойму. Ладно, поедем здесь, кроме Хотел проехать, но не дали. уже вы сами смотрите выбираете какой э, вам какая вам заправка лучше либо это сервис будет либо ну давай уже дрем потом заезжаем